Чтобы сложить две дроби с разными знаменателями, надо найти общий знаменатель дробей. Он равен наименьшему общему кратному знаменателей всех дробей. В данном случае общий знаменатель равен 24. Умножим числитель и знаменатель первой дроби на 3, а числитель и знаменатель второй дроби на 4. Получим дробь. 21,24 плюс дробь 2024. В итоге получим дробь 41,24. Аналогично выполняется вычитание дробей. Дробь 41,24 неправильная дробь, так как ее числитель больше знаменателя. Из неправильной дроби можно выделить целую часть. Для этого числитель делит на знаменатель с остатком. Неполное частное является целой частью, остаток записывают в числитель, знаменатель остается прежним. Число 1,1724 это смешанное число. От смешанного числа можно перейти к неправильной дроби. Для этого в числителе складывают произведение целой части и знаменателя с числителем. Знаменатель остается прежним. В результате получим дробь 41.24.